Здравствуйте, друзья! С вами Василий Ушанский. И сегодня я хочу поделиться некоторыми результатами работы в проекте Тизер и попробовать вывести денежные средства одним из возможных способов. Ну что ж, прежде чем выводить деньги, нужно зайти в свой личный кабинет. Для этого нажимаем на значок Тизера в правом верхнем углу и говорим перейти в кабинет. Здесь у нас продолжает работать реклама тизера. Еще раз напоминаю, если вам мешает реклама, допустим, делать вот такую запись, вы можете просто временно ее отключить. Для того, чтобы вывести средства, а у меня их накопилось вот 239 рублей, не считая того, что порядка 150 рублей я потратил на рекламу, нажимаем «Вывести средства». «Вэкмани». Перфект Money. Ну, в последнее время я активно использую кошелек Перфект Money. Попробуем вывести туда. Ну, порядка 130, допустим, рублей. Вот предупреждение о том, что Перфект Money у меня не указан. Перед выводом денежных средств необходимо зайти в настройки и ввести реквизиты ваших кошельков. В данном случае... Для Perfect Money указываем долларовый кошелек, нажимаем «Сохранить», видим, что изменения успешно сохранены и теперь переходим уже непосредственно на «Вывести средства». Для вывода выбираем платежную систему, выбираем сумму, какую хотим вывести и нажимаем «Вывести». Как видите, ваш баланс уменьшился на сумму вывода и теперь ожидаем, когда деньги придут на Perfect Money. Как видите, после подачи заявки на вывод средств из тизера не прошло и полгода, а на самом деле всего-навсего несколько минут. И на моем счету в Perfect Money на долларовом кошельке, оказалось 2,17 доллара. Таким образом произведен вывод из тизера «Успешно». Получен платеж с аккаунта на мой аккаунт. То есть это аккаунт, я так понимаю, служебные тизеры, с которого переведено на мой долларовый кошелек PerfectMoney, заказанная мною сумма. Как видите, вывод в тизере работает надежно и очень оперативно. Возвращаясь непосредственно к самому тизеру, хочу обратить внимание, что рекламы в этом проекте достаточно много. Сейчас мы ее опять активизируем. Появляется она часто и позволяет каждому желающему зарабатывать определенная сумма денег. Причем размер заработка очень зависит от количества людей, которых вы пригласили в наш проект. Как вы видите, у меня 122 человека на первом уровне, 286 на втором. Это позволяет мне иметь доход с данного сервиса порядка. 35-40 рублей в сутки. На этом краткий обзор рекламного сервиса тизер заканчиваю. Подключайтесь к возможности зарабатывать на такого типа рекламе, где можно нажать перейти, загрузится сайтик, посмотреть его, закрыть и закрыть это окошечко. Таким образом, на ваше зачисление вот буквально 7... Как здесь показано, упадет либо одна копейка, либо 3 копейки, в зависимости от действий, которые вы выполнили. Причем все это происходит в фоновом режиме и практически не мешает вам работать с той информацией, с которой вы обычно работаете в интернете. Спасибо за внимание тем, кому удалось досмотреть это видео до конца. Очень рад, если кому-то оно поможет. Ссылочку на регистрацию в сервисе. Вы найдете под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. До новых встреч.